Друзья, с вами Жека. Иду с работы, и вот такое я увидел зрелище по пути. Не знаю, что это, полос или уж. Пишите в комментариях, что это за гадюка может быть. Приплюснутая Машины проезжает, проезжая часть. Видимо, он или она переползал дорогу, и... И его раздавило. Чуть меня не сбило самого. Видите, какой э, поворот опасный, да? И вот не знаю, это он или она. Видите. Уже. Не знаю, видно вам, нет, наверное, видно. Мухи летают, кишки наружу. Короче, друзья, ставим лайки и комментарии.